Как раз присоединился сейчас спикер из Австрии, который помогает поступить людям в Австрию. и Расскажет про то, как получить образование в Австрии. Дмитрий, добрый день, Дмитрий. Добрый день, добрый день, коллеги. Меня да, Предоставляю вам слово. Да, расскажите про обучение в Австрии, как вы помогаете с этим. Да, спасибо большое, Сергей. Я сейчас попробую свой экран расшарить. Надеюсь, мы сможем победить технику. Так, скажите, видно ли мой экран? <тужи> да, отлично видно все. Ура, первая победа. <свят> а, да, всем еще раз да, здравствуйте. Меня зовут Гармаш Дмитрий, я директор компании Education Austria. У нас с вами не так много времени, я постараюсь быть максимально а, кратким и отделом. А, да, действительно, мы помогаем с поступлением в австрийские учебные заведения. И давайте сначала поговорим о том, почему, в принципе, Австрия такая популярная. Ну, во-первых, то есть самое, наверное, главное, скажем так, преимущество образования в Австрии заключается в том, что оно доступно. То есть для многих людей, может быть, это являлось до сих пор секретом, но образование в Австрии во всех государственных вузах стоит 745 евро в семестр для граждан стран СНГ. Вообще, в принципе, образование в Австрии бесплатное, то есть здесь есть определенные сходства с Германией. Бесплатно надо граждан Евросоюза. Для граждан Австрии, но для граждан стран СНГ, допустим, это там, Беларусь, Россия, Украина, Казахстан и так далее, так далее а стоимость составляет 745 евро в семестр, то есть примерно 1500 евро в год. А, причем независимо от университета, независимо от факультета, всегда цена будет фиксирована. Во-вторых, начало учебы у нас два раза в год идет, да, то есть это один раз осенью, то есть с октября, так называемый зимний семестр, и один раз с марта, то есть так называемый летний семестр. То есть начинать учебу немножечко удобнее, нежели чем в наших странах, когда у нас обычно все это один раз в год осенью происходит. Дополнительное преимущество заключается в том, что для того, чтобы поступить в австрийские университеты, вам не нужны какие-то серьезные знания немецкого языка. Они достаточно начальные, то есть, скажем так, минимальные требования. То есть, если вы знаете язык на уровне А2, то с этим языковым сертификатом вы уже можете подавать документы в приемную комиссию, а доучить язык уже в рамках подготовительного отделения. Об этом сейчас буквально подробнее поговорим. Соответственно, на большинстве факультетов отсутствуют вступительные экзамены. То есть, это означает, что, в принципе, скажем так, успешность поступления зависит исключительно от формальных критериев, то есть от того, Насколько правильно вы собрали документы, от того, насколько вовремя вы подали заявку, да, то есть, если вы получили приглашение, отходили на подготовительное отделение, после этого поступили в университет. А подготовительное отделение это, по сути дела, аналог студент-коллега, вот, поскольку Сергей до этого говорил как раз а, про особенности Германии, то есть о, здесь примерно аналогичная ситуация. А, Далее, соответственно, вот как раз подготовительное отделение. В чем его суть? То есть, когда вы заканчиваете школу в одной из стран СНГ, вы, как правило, да, допустим, не владеете немецким языком на уровне C1, и э, наши, э, скажем так, школьные аттестаты, они не приравниваются к австрийскому. Да? То есть, для того, чтобы его приравнять, вам предпишут, там, допустим, два или три школьных предмета из австрийской школьной программы, для того, чтобы перезачесть эту академическую разницу. И все это в рамках подготовительного отделения вы сможете пройти. То есть вы подаете документы в университет, получаете приглашение из университета, где написано, сдайте, пожалуйста, немецкий, к примеру, на 1 а пройдите парочку школьных предметов. Вы с этим приглашением приезжаете в Австрию, учитесь при университете на подготовительном отделении, сдаете эти предметы и далее начинаете учебу в ВУЗе. Следующее преимущество заключается в том, что в австрийских вузах свободный график обучения. То есть есть лишь определенный перечень предметов, которые вы обязаны в общей сложности закрыть для того, чтобы получить степень бакалавра или магистра. А в какие, скажем так, э, как, семестры да, вы это будете делать, сколько лет вы на это потратите, это лишнее, э, личное ваше уже право. Скажем так. Далее. Э, из этого вытекает следующий плюс. Э, тема финансов всех волнует, разумеется. То есть и студенты в Австрии, в принципе, там примерно 70% австрийских студентов работают. Не исключением являются наши также соотечественники. Нам разрешено, то есть иностранным студентам, работать до 20 часов в неделю официально. То есть это означает, что половина рабочей ставки. И в среднем студенты за такой рабочий график получают где-то около 700-1000 евро в месяц, что в принципе позволяет либо частично, либо некоторым даже полностью быть скажем, финансово независимыми, там, допустим, от родителей, примеру. Следующий момент, ну я не буду слишком сильно подробно на Австрии останавливаться, да, потому что, наверное, многие уже слышали про то, что это за страна или там смотрели в Google, то есть, ну просто буквально парочку, там, может быть, каких-то статистических моментов, да, то есть, Вену уже в десятый раз подряд признается лучшим городом по уровню жизни на планете. А в Австрии а достаточно высокий уровень экономической стабильности, да, то есть низкий уровень безработицы, даже во время сейчас коронавируса, активно очень поддерживают граждан. Но ну, здесь, кстати, с Германией достаточно похожие, скажем так, условия. Более того, Австрия располагается не так далеко, да, то есть это все-таки Европа, не так далеко от дома, то есть, кстати, у нас сейчас 19 мая наконец-то снимает локдаун, и снова можно принимать туристов, да, поэтому по шенгенским визам можно будет снова прилететь, мини-праздник такой у нас. Ну По поводу немецкого языка. Думаю, как и в случае с Германией, надо понимать, что немецкий в рамках Европейского Союза очень важный язык. да, То есть это все-таки, когда вы заканчиваете учебу в австрийском ВУЗе, возможно работы не только в Австрии, но и в Германии, в Швейцарии, в Бельгии, где немецкий является один из, одним из официальных языков. Вот поэтому по сравнению с, как бы, с такими, может быть, некоторыми другими европейскими странами, где, ну, не буду называть их сейчас, то есть ценность немецкого языка она достаточно высокая. Um, и, опять же, одна из, может быть, последних причин, но не менее важная, заключается в том, что то есть, ну, переезд в Австрию по студенческой программе – это достаточно хорошая основа для дальнейшей легализации, для получения ä, рабочей визы и так далее, и так далее возможно, даже получения гражданства в дальнейшем. Вот. Um, вкратце расскажу вам по поводу документов для поступления, которые необходимы условий и процесса. Документы, которые вам нужны для поступления, это паспорт плюс фотография, ну, понятное дело, аттестат или диплом, допустим, с приложением, с оценками, так называемая справка абитуриента, это подтверждение того, что вы имеете право учиться на той же специальности у себя на родине, на которую хотите поступать в Австрию, то есть, допустим, хотите учиться на факультете машиностроения в Австрии, возьмите в любом вузе в вашей стране справку о том, что вы тоже имеете право обучаться на этой же специальности. То есть не справка о том, что вы там учитесь или поступили, просто справка о том, что вы имеете право на этой специальности обучаться. И сертификат по немецкому на уровень А2. То есть, вот этот список документов в принципе основной есть какие-то определенные исключения из правил, но почти всегда этого списка достаточно. Далее, порядок поступления. Каким образом это все выглядит? То есть я, в принципе, уже вкратце пробежался. То есть, вы подаете документы в университет, получаете приглашение. Приезжайте в Австрию, учитесь на подготовительном отделении, и далее заканчиваете подготовительное отделение, начинаете учебу в университете. На последнем этапе, если, к примеру, в, на вашей специальности есть или предусмотрен вступительный экзамен, то вы после окончания подготовительного отделения сдаете вступительный экзамен, да, или, там по крайней мере, на нем регистрируетесь. Его, потому что часто выше тоже а, отменяют, если количество студентов будет меньше, чем количество выделяемых мест. Вот, ну, все равно конечный результат вы начинаете потом учебу в университете. Uh, ну и какие условия? То есть здесь, опять же, заострю ваше внимание на том, что Австрия такая достаточно бюрократическая страна. Это и преимущество, и может быть определенный недостаток. Преимущество заключается в том, что действительно основным критерием для приема студентов в Австрию являются формальные критерии. То есть правильное оформление документов и, соответственно, своевременная подача заявки. То есть если вы вовремя, во все, скажем так, сроки уложились... Да, то есть заявку вашу попадали, и документ оформлены правильным образом, то вы почти гарантированно получите приглашение из университета. Эм, стоит отметить, кстати, что во время пандемии, да, то есть тема сейчас, тоже, я думаю, такая достаточно наболевшая, то есть э, приезд в Австрию возможен. У нас буквально вот в этом семестре около 40 студентов заехало в Австрийский университет. мы с ними бегали, все оформляли, э, несмотря на то, что пандемия до сих пор пока с нами. Принять ваши документы университеты могут, они работают в прежнем режиме, соответственно, приглашения они выдают. Более того, консульство также рассматривает документы студентов, прошу прощения, принимает документы студентов, рассматривает их уже местные здесь инстанции. Но, тем не менее, принятие документов идет, и э, одобрение по ВНЖ получить можно. Соответственно, с одобренным ВНЖ можно точно приехать в Австрию. То есть, соответственно, несмотря на все, скажем так, трудности какие-то перипетии образование в Австрии, оно здесь как бы ничем особо не а, сдерживается. Далее. А, поскольку у нас не так много времени, опять же, то есть у нас такая сейчас мини-презентация, так, вот а, буквально вкратце о нашей компании, то есть расскажем. А, мы работаем на рынке с 2012 года, мы, а, соответственно, имеем официальную регистрацию в Австрии и России, мы имеем офисы в странах СНГ и в Австрии, то есть наш центральный офис находится в Вене. Я с вами опять же говорю сейчас из Вены. У нас есть офисы в Киеве, в Москве, в Казахстане, в Кыргызстане и так, далее, и так далее. С нами поступило за это время уже более 530 студентов в различные австрийские университеты. И, скажем так, специализируемся мы на вот именно комплексном сопровождении наших студентов на всех этапах поступления. То есть, чтобы вы понимали, у каждого студента переезд в Австрию всегда состоит из четырех этапов. Первое это поступить в Австрийский университет нужно непосредственно, да, то есть получить приглашение. Второй этап это нужно найти жилье, поскольку вузы с этим не помогают, студенты сами этим вопросом занимаются. Третий этап это оформить на жительства. самый такой ответственный этап да, получить студенческую визу. И четвертый это, скажем так, адаптироваться в стране, оформить документы в местных инстанциях. Соответственно, мы на всех этих этапах нашим студентам помогаем. А, от, грубо говоря, самого первого такого, может быть, шага это выборов и до самого последнего, когда непосредственно уже вы начинаете учебу в ВУЗе. Вот, в принципе, на самом деле и все, что, может быть, касалось такой основной части моего доклада информационного. Если вам интересна тема образования в Австрии, то вы хотели бы с нами связаться. Во-первых, мои коллеги, я так понимаю, сегодня еще предоставят доступ да, к календарю, чтобы мы могли устроить для вас консультацию персональную. У нас будет вебинар через неделю, на котором я достаточно подробно все эти темы буду обсуждать еще раз лично. То есть это уже будет такой достаточно объемный вебинар. А, можете, соответственно, а, также подписаться на наш YouTube-канал, где мы подробные полезные видео снимаем о образовании в Австрии. Вот. И, соответственно, а, а, наверное, все уже. Вот. Ну и тут я контакты пока оставлю, если что. Я так понимаю, что, наверное, сейчас у нас идет часть вопросов, Правильно? Да, вот вопрос такой, часто самый по Австрии, да, вот, получить эту справку, а как ее получить? Mm -hmm. У нас в Беларуси, да, есть такое понятие административная процедура. И mm -hmm. уже говорят, а мы такую справку вам не даем, у нас такого нету понятия. Это вот mm -hmm. как получается, вот что вы рекомендуете, как вы эту проблему mm -hmm. решаете? Смотрите, у этой проблемы есть несколько способов э, решения. Да? то есть, ну, Во-первых, э, всегда помогает четкий образец данного документа для того, чтобы, когда вы приходите в университет, э, чтобы действительно чиновники на вас не смотрели с квадратными глазами, то есть непонятно, что вы от нас хотите, чтобы им четко показали, что вот, смотрите, документ, который просто подтверждает мое право на обучение. То есть это не какой-то какой противозаконный документ, какой-то нереальный, а он лишь подтверждает мое право на обучение. Это первый момент. Второй момент. Нужно всегда понимать, что если вы действительно закончили э, школу, имеете аттестат, вы сдали все итоговые э, экзамены, да, соответственно, успешно вы их сдали, то у вас по закону есть право на то, чтобы учиться э, в университете на определенные специальности. Лишь это вы пытаетесь подтвердить. Поэтому вы университета не просите, опять же, ничего там, противозаконного и никакой ответственности вуз за данную справку не несет. То есть это лишь какая-то формальная вот такая, формальный критерий, который требуется австрийскими вузами. Если это грамотно объяснить университету в вашей стране, то, как правило, эта проблема решается. Еще можно сделать, допустим, запрос на имя ректора. На запрос обязаны всегда вам отвечать. Соответственно, иногда мы решали такие проблемы с помощью запросов в, допустим, ректорат или деканат, и это помогает нам делать. Еще один способ, как этот вопрос можно обойти, иногда некоторые университеты австрийские соглашаются принять справку из Министерства образования, а не от университета. То есть здесь нужно решать вопрос уже напрямую с каждым австрийским вузом по отдельности. Но у нас бывали случаи, когда наши студенты брали из Беларуси справку именно с Министерства образования, а не из вуза, где также был написано, что человек на основании своих документов имеет право обучаться. И э, у нас бывали случаи, когда университеты принимали этот документ, то есть либо мы какие-то дополнительные аргументы приводили для того, чтобы их так, переспорить. Потому что в австрийском законе не стоит пункта о том, что эту справку должен выдавать именно вуз. В авторийском законе стоит о том, что, пункт о том, что эту справку должен выдать уполномоченный орган. В принципе, министерство образования является главенствующим над всеми университетами, и он тоже уполномочен его а, выдавать. Отлично. Спасибо. И вот тут вот экзам... еще вопрос про а, знание немецкого. Чем он может подтверждаться, вот это знание немецкого? Смотрите. А, ДСД, э, диплом, да, там сертификат, может еще какие-то есть, вот просто курсов достаточно. Mm -hmm. Смотрите, важно понимать отличие между сертификатом на сданный экзамен и сертификатом, допустим, о том, что человек отходил на какие-то курсы. Да? то есть сертификат о том, что человек посещал курсы, к сожалению, здесь не подойдет, поскольку нужен определенный международный признанный сертификат. Да? Самый распространенный это, допустим, GETA-сертификат, который есть, ну, наверное, во всех наших странах СНГ, да, то есть его можно сдать. А есть USD, так называемый сертификат, да, который называется штраф, диплом. DSD, в принципе, тоже очень часто принимается. Здесь просто нужно делать запросы в конкретной университет. Есть сертификат TELC, который принимается. И некоторые вузы, кстати, стоит тоже отметить, к примеру, Венский государственный университет, самый крупный вуз Австрии, он вместо сертификатов иногда принимает также, к примеру, если у вас есть в вашем аттестате школьная оценка по немецкому. Допустим, вы проходили как второй иностранный или как первый иностранный, и у вас подтверждена эта оценка в аттестате, это тоже можно перезачесть как сертификат А2. Но здесь просто много нюансов, поскольку у каждого вуза свои требования, да, и это нужно уточнять уже в каждой конкретной ситуации. Понятно. И вот еще вопрос. А сколько времени занимает подготовка к поступлению? И когда лучше начинать ехать в Австрию? Это хороший вопрос, потому что вот это как раз негативная часть австрийской бюрократии. То есть Австрия действительно достаточно такая бюрократизированная страна, и переезд в нее дело не самое быстрое. Почему? Потому что рассмотрение документов австрийскими вузами может занимать несколько месяцев, и рассмотрение документов на ВНЖ также может занимать несколько месяцев. Поэтому мы всегда советуем к переезду готовиться минимум где-то месяцев за ну, 8-9 вот так вот до желаемой даты приезда в Австрию. То есть для чего это делается? Для того, чтобы, ну, чтобы вы понимали, есть большой поток студентов, которые собираются в Австрию приехать, и чтобы сделать это быстрее, студенту нужно стараться быть впереди этого потока. Для того, чтобы быть впереди потока, нужно постараться подготовиться к приезду, то есть заранее пообщаться с инстанциями, как ускорить процедуру легализации документов. Желательно делать параллельно некоторые приготовления также на этапе ВНЖ, чтобы к моменту получения приглашения у вас уже была возможность поехать сразу податься на визу. Поэтому, скажем так, то есть сроки больная да, для поступающих в Австрию. И их всегда э, есть смысл обсуждать в каждой конкретной ситуации. Почему? Потому что они зависят от большого количества факторов. От типа университета, от факультета, потому что на разных факультетах разные сроки подачи, от страны выдачи аттестата, от э, той страны, где человек подается на ВНЖ, да, от гражданства человека. Поэтому мы советуем записаться на личную бесплатную консультацию. Опять же, я буду рад пообщаться со всеми. Для того, чтобы проанализировать детально уже э, ваш кейс, да, какой-то конкретный, и уже назвать какие-то определенные сроки. Но вот школьник может начинать процесс для того, как аттестата еще нету, Или все-таки надо вначале получить аттестат, а потом подавать? И да, и нет, в зависимости от ВУЗа. Ну, Во-первых, приготовление точно можно и нужно начинать, да, то есть как минимум, допустим, в плане изучения языка, в плане получения сертификата по немецкому. А в плане подачи документов есть разные ВУЗы, к примеру, вот Венский государственный университет, он позволяет подать заявку еще до получения аттестата, то есть как бы неполную заявку, чтобы ваши документы уже приняли, чтобы они были сохранены в архиве университета, и потом университет вам просто присылает, скажем так, уведомление о том, что вам нужно дослать Аттестат, допустим, ту же самую справку абитуриента, после чего они вам выдадут приглашение. Но, конечно, стоит отметить, что за редким-редким исключением именно приглашение, то есть окончательный документ, да, такой положительный, получить до момента выдачи аттестата у наших абитуриентов не получается. Потому что это один из самых главных документов, и это нужно учитывать. Понял, хорошо, все, спасибо большое за ваше выступление и за ответы на ваши вопросы, да, если есть вопросы, спасибо записывайтесь на индивидуальную, да, консультацию. А, добрый день, хорошо, да, Дмитрий, а, да. еще вопрос поступил у нас здесь, правда ли миф, что обучение в Австрии а, только для избранных, и есть ли возможности бесплатного обучения для а, студентов из страны СНГ? А, очень философский вопрос, что такое избранные. А, если мы говорим с вами про финансовую сторону вопроса, то вряд ли, да, потому что, ну, образование в Австрии, как я уже, в принципе, на одном из первых слайдов говорил, оно доступное, то есть оно стоит 745 евро в семестр, а, поэтому, ну, по сравнению, допустим, с некоторыми другими странами, да, я думаю, сами, наверное, сможете привести статистику, то есть оно достаточно недорогое. Касательно бесплатного, вот к нам именно бесплатного обучения, это достаточно сложно. Почему? Потому что, ну, во-первых, это зависит от вашего гражданства. То есть, если есть европейское гражданство, то, конечно, супер, можете учиться бесплатно. Но если вы имеете гражданство страны СНГ и хотите претендовать, допустим, какую-то стипендию и грант, то это, как правило, возможно только в рамках обучения, когда вы уже поступили и, допустим, если там, можно сказать, научная деятельность активная или вы отлично учитесь, возможно, вам могут снизить плату за обучение или вообще ее отменить. Но, скажем так, мы всегда наших студентов готовим к тому, что вот есть плата за обучение, 750 евро в семестр, тысячи евро в год, на нее рассчитывайте, да, если говорить про там, стоимость проживания, в год примерно это будет около 8-9 тысяч евро на все про все, да, то есть включая и питание, и проживание, там, и страховку, всякие социальные какие-то отчисления, и там, карманные расходы. Поэтому я надеюсь, что я смог как-то более-менее ответить на этот вопрос, но я не думаю, что образование в Австрии доступно только избранным, вот. но если мы под избранными говорим мотивированных студентов, имея в виду тогда, наверное, да, потому что здесь действительно Спасибо. нужно иметь мотивацию. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, Сергей. Все, до да, ну, хорошего тогда. дня, а -а -а. с вами.